Снова Федоровка. Сегодня понедельник. Людей мало гуляет. Погода великолепная, конечно. Самолеты какие-то взлетают. Море тихое, спокойное. Красота. Это море, очень тихое, прям прелестно, прелестно. Там корабль в патрулирует береговую линию. Ветерок сменился на северный и на море практически полный штиль. В прошлые дни был южный ветер. Прям это сильно хорошо так подбывало. Тут такой берег, песчаный, галечный. Видно даже, откуда волны были, когда штормило. Сейчас вот так вот вода отошла. Тихое море. Смотрите, сколько тут теневых навесов всяческих бунгалок. Такой достаточно длинный берег, пляж. Полностью все обустроенный. К сезону это все должны покрасить, как обычно почище будет побелее покрасивше рыбаков на пирсе нету сейчас сезон глоса а глос ловится когда волна шторм вода мутная тогда он подходит к берегу и тогда его тут и ловит а сейчас полный штиль тут ловить нечего кроме кайфа смотрите на зонтик сколько голубей ворон галок все зонтики уси... усижены сидят собирают чистят перышки всех цветов радуги и белые и сизые и коричневые и беленькие черные вот красавцы для тех кто не знает есть дорога вдоль моря от новофедоровки до евпатории вот она где-то километра два-три такая грунтовая потом асфальт новенький асфальт положили в прошлом году вот кстати я говорил то что набережную что-то делают еще тут вот там вот эта набережная длиннющая как раз таки до асфальтированной дороги вот она идет какие-то движения вроде есть что-то делается но что непонятно людей я не вижу дорога тут Оп. да, на Форде тут ездить не, не очень низкий он на Пельке я тут быстренько проезжаю а Форд достаточно низкий тут, кстати, на велосипедах люди ездят на этих, как о, мопедах по трассе не по дороге также и на машинах вон кто знает про эту дорогу тут поближе без пробок чуть-чуть потрястись и нормально набережная чуть в яму не улетел, пока на набережную смотрел вон где здание начинается там уже асфальт это вот санатории профилактории многие наверное слышали про полтаву вот она как раз таки там и находится сейчас будем проезжать тоже покажу санаторий достаточно известный Полтава называется справа от нас Сакское озеро не видно его сейчас летом оно розовое вот как раз таки, которые многие видели на фотографиях кто-то на видео вот оно там находится озеро с целебными грязями чем, в общем-то знаменитый знаменит город саки своими лечебницами вот как раз грязевыми добываются эти грязи на этом озере ну там видно не знаю чуть-чуть виду практически доехали асфальтированной дороги как видите дорога не такая уж и страшная это грунтовка проехать можно к тому же тут пляжи всегда пустые тут мало очень народу приезжает сюда если хотите уединиться то это можно всегда сделать именно здесь хотя тут все побережье пляжа Правда, вот где санатории и профилактории вот эти начинаются, там они закрыты. Подход на эти пляжи будет закрыт. А здесь все открыто. Последние метры этой ужасной дороги. И вон уже асфальт. А вон вы озеро ну, Вот и асфальт Дорога отличная вообще. Один лежачий полицейский Без светофоров Ехай себе и ехай Правда летом тут гуляет много народа, Которые на озеро приезжают Да и из санатория кто ходит Из в. Строит тоже санаторий какой-то Может лечебницу. Так вот вдоль берега Все занято Сюда и автобусы ходят Можно добраться Как из САК Так по-моему и из Евпатории Вот лежачий полицейский Тут вот кстати и зимой всегда машин полно Всегда полно. И вот тут вот машин просто уйма даже на обочине стоят. Это вот как раз таки санаторий Полтава-Крым. Даже ярмарка работает, надо же. Вот полтого Крыма. и выезд на и уже трассу выйдем ну сейчас покажу где выйдем тут вот тоже все сдается номера мы как-то тут один год жили две ночи тут из-за того что озеро очень рядом очень много комаров летом Поэтому нам не понравилось тут ночевать. Мы еще снимали такой домик, который весь был укрыт виноградником. И в этом винограде как раз размножались эти ком комаринные мальки, как их назвать. Трасса уже Евпатория Саки. Получается, Саки осталось справа от нас, Эвпатория а влево. Тут вот этот музей, в который мы никак не заедем. Как-нибудь соберемся летом, наверное, сходим с детьми. Так, ну все, пока отключаюсь. Одной рукой тут неудобно. Выехал на трассу, здесь строятся новые жилые комплексы. Все застраивается. Молодцы, что инвестируют и развивают. Это, насколько я знаю, будут эти апартаменты, То есть маленькие комнатушки. аквапарк будем проезжать говорят неплохой такой аквапарк я там сам ни разу не был он и не дешевый. по моему 3000 было в том году на один вот он какие там горки видите не слабые парковка его на аквапарк его называет афганский пляж. городки ставят кучу машин летом да и не только летом и сейчас там местные сюда приезжают шашлычок пожарить отдохнуть с семьей на 8 марта кстати было очень много народа хоть погода была не очень хорошая но народу было тут полно все со своими мангалами жарят шашлычок Телла и в которые есть у многих фотографий. все благоустроенные пляжи то прям евпатории до набережной терешковой вот прям пляжная полоса Оп, а я встал даже для переезда а вот мне машут что можно приезжать сейчас будет лебединое озеро уже всем известное озеро, где и зимой, и летом полно лебедей. Все туристы их прикармливают, поэтому они отсюда никуда не улетают. Так, немножко отключусь. разбежались вон они тут и утки и лебеди все подряд вон плавают они а вот там за озером море и симферопольская пляжная полоса вон здесь куча чаек тоже лебеди красота Же в Евпаторию На кольце вот. Кому по приезду надо срочно помыть машину, рекомендую. Вот здесь сейчас перед ЖД-переездом будет поворот направо. Вот знак поворота. И не вот на этой мойке, на первой, которая здесь, а вот туда дальше проедете, и там мой сам. Там мойка самая дешевая. Там на 100 рублей можно умыть машину. Бесплатный пылесос. даже есть подкачка колес, в общем нормальная мойка, с хорошей пеной, с очень такой прям густой-густой пеной. Так, куда мы проедем? На Симферопольскую сейчас проехать, наверное. И тут на первом кольце уходим налево. одностороннее двустороннее движение выезжать оттуда, если нет по этой дороге. Все строят, что в -то торговые центры второй год уже, даже третий. по моему мы прям по 20 штук тут купали это мороженое летом вот этот супермаркет вот тут вот продукты так, здесь если поехать направо укретесь в Гизлевские ворота мы поедем налево на Циферопольскую улицу Машина у них главная. дядя дед, не едешь. В зеркало видно, Было свободно. Сейчас свободно. И уходим до Симферопольского. которые перед ЖД переездом там, где меня пропускал дяденька палочкой махал. Вот она оттуда начинается, но там нет заезда. Заехать на нее можно только отсюда. Тут отели, гостевые дома со всех сторон. Естественно, потому что это все пляж. и карман по моему тут есть номера У нас в прошлом году брат снимал здесь комнату если память не и не изменяет что-то 1800, что ли в сутки номер на четверых был прямо на береговой линии вот тут вот это отель Эра. Большой такой отель со своим пляжем. Тут такие отели все со своими пляжами. <coughs> Завозят песочек они. там пройдемся Фасад во все делают В прошлом году только стены внутренние заливали Уже все застеклили Фасад делают, Красота Быстро, однако а вот и пляжик С пирсом Море сегодня хорошее, доброе, спокойное. Тут даже рыбак есть на пирсе. Сейчас я подойду, поспрашиваю. Как обычно снимать мне никто не разрешит его, но я поспрашиваю. Вам потом расскажу. Ой, какое хорошее море! Чудеса да и только. Погода великолепная. Ладно, полез на пирс. Смотрите, как чайки оходят. Гульк кого-то поймала. Вот это рыбаки. на заход пошла оп, нет, ушел малек <звы> чайка улетела вон надо подальше стайка отошла, видимо. сегодня открыли проход там вот есть такой проход из озера пресная вода выходит в море и через этот проход с озера идет малек пеленгаса, малек разной рыбы и также креветка. И вот на эту креветку подходит ставритка и разная другая морская рыба питаться. И вот чайка как раз-таки охотится на этих мальков сейчас. Сегодня только прокопали проход, он зимой был засыпан. Так что завтра я, наверное, сюда со спиннингом приду. Может, сегодня вечером при даже попытаюсь, попытающаясь можно, ставрит туда идет чайка не просто так ныряет вот вот вот вот вот она кого-то точно нашла тут значит рыбка есть хотя рыбак говорит что рыбы нету но он с дна ловит а эту поверху кто-то ходит возможно ставритка будем проверять Ладно, поеду домой покушаю, подумаю, может приеду порыбачить.